о предстоящем форуме женского предпринимательства об этом нам расскажут Мария Платонова, сотрудник агентства мони Наталья Яховлева один из основателей благотворительного фонда «Айфов с тобой» и Наталья Легера, экономист-аналитик посольства США Начнем с вас, Наталья Здравствуйте, добрый день Спасибо «Медиа кризис-центр» за то, что вы пригласили нас. Мы рады быть здесь. От имени посольства США я хотела бы поздравить Харьков с тобой с получением гранта на проведение форума, который состоится здесь, в Харькове, в сентябре 17-18 числа. Двухдневный форум. Это будет пятый форум из серии «Украинки в бизнесе. Властно справа. Рожиток та успех». И будет проходить он в этот раз под воздухом «Стратегия возможностей». Мы очень рады, что следующий форум будет именно в Харькове. Харьков живой, молодой город. Харьков — город волонтеров, город с очень сильным и активным гражданским обществом. Чем начинания и усилия мы хотим поощрить. Мы очень хотим поддержать область, которая была очень важным рычагом в объединении Украины. В трудные времена мы очень рады быть Хайкой. Почему украинки в бизнесе, почему женщины? Мировой опыт свидетельствует о том, что поддержка развития женской предпринимательской деятельности ⁇ это одна из составляющих эффективного роста экономики и социальной жизни общества. Женщины в бизнесе больше инвестируют в область здравоохранения, в социальные сферы. И в образовании. Исследования, проведенные Организацией Объединенных Наций, показали, что крупные компании, членами правления которых являются женщины, имеют на 42% выше прибыль. Ух ты! Да. Замечательное исследование, нам нравится. А также более высокие доходы от инвестиций. Может, вы слышали о такой большой компании «Ливоба» в Китае, которая, это самая большая Китайская компания на, в интернете, которая занимается торговлей. Так вот, основатель Алибаба заявил, что секретом его успеха является количество женщин, работающих на него. Это 47% от общего количества служащих. И 33% занимают руководящие должности. Как же дело у нас обстоит в Украине? В отчете Международной финансовой корпорации IFC, проводившей гендерные исследования в Украине, сказано, что украинским женщинам добиться руководящей должности на предприятии сложнее, чем мужчинам. А в Украине женщин, управляющих крупным бизнесом, с числом сотрудников выше 250 человек, всего 6%. Согласно отчету Международной федерации журналистов, в Украине зарплата журналистов-женщин на 33% а меньше, чем Зарплата мужчин. И это статистика. В государственном секторе дело обстоит не лучше. Зарплата госслужащих женщин на 24% меньше в среднем, чем зарплата мужчин. При этом в три раза женщин работающих, но большая часть руководящих должностей это мужчины. В Украине есть и положительная статистика, ее стоит отметить. Например, по данным портала D.O.U. процент женщин в сфере IT вырос 6,8% в 2011 году до 14,3% в 2015 году. Собственно, задача форума – это способствовать активному вовлечению женщин в бизнес-региона, и Харькову сейчас это очень нужно. И в Харькове, где активность женщин традиционно высока. Здравствуйте, да? Да, а это проблемой быть не должно. Теперь я передаю слово моим коллегам, которые будут заниматься форумом. Все вопросы по форумам прошу адресовать им. Они эксперты. Uh -huh. Дякую за увагу. Uh -huh. Uh -huh. Тогда позвольте представлюсь я. Меня зовут Наталья Яковлева. Я являюсь соучредителем фонда «Харьков с тобой». Страничка нашего фонда сейчас открыта для вас – «Hacker with you». Заходите, смотрите, смотрите официальные отчеты и общую информацию, чем мы занимаемся. В рамках гранта, который был подписан буквально вчера со стороны нашей и на прошлой неделе с посольства США, мы планируем проведение мощного, качественного и очень хорошего мероприятия, для женщин-предпринимательниц из семи областей. В целом количество участников запланировано 100 человек, 50 человек это будут дамы из Харькова, а к нам присоединятся еще следующие области. К нам присоединятся Чернигов, Полтава, Сум, Полтавская область Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и дамы-переселенки, которые собираются начать бизнес из Донецкой и Луганской области, разумеется, из освобожденных территорий. Для, для форума мы выбрали замечательное место, останется пока секретом, потому что там есть, ну, было сложно подобрать территорию, где есть одновременно четыре бизнес-зала. Потому что цель и месседж форума – это научить, дать возможность людям получить реальные знания. И параллельно форум идет, кроме общих пленарных заседаний, на четырех площадках, где девушки, дамы, наши дорогие женщины, бабушки, иногда вот предпринимательницы – это не совсем юные дамы, хотя только начинают бизнес, будут получать реальные знания. И, как сказала моя соседка, в целом месседж форума, что это стратегия возможностей, потому что сейчас сложное и очень уникальное время, и на самом деле это сейчас очень сильно все зависит от нас, и очень сильно зависит именно от женщин, потому что я абсолютно согласна с той статистикой, которую проводила моя коллега, что ну, не так-то много женщин на лидирующих должностях, на руководящих на верхнем уровне, не так-то много их в самых прибыльных компаниях, но Харьков город уникальный, Харьков город уникальный где есть я сказала бы, жесткий доминант высшего образования. И для того, чтобы показать, насколько нашему городу нужен будет данный форум, мы пригласили выпускниц предыдущего форума, который был в городе Днепропетровский. И в конце нашей пресс-конференции я буду рада, когда вы представите, позадаете им вопросы. Маша, ваша часть. Этот? Да. Как представитель агентства «Монегес» мы будем заниматься непосредственно практической частью реализации форума всей механикой, связанной с общественностью и другими вопросами. Мы очень рады присоединиться к этому проекту, поскольку одной из компетенций основных нашей компании является являются международные маркетинговые исследования, и, конечно, за время нашей работы мы не могли заметить, не заметить ту статистику, которой говорила Наталья, что действительно женщины, занимающие высокие должности в компании, действительно приводят компанию быстрее к успеху. Этот успех намного больше выражается в деньгах и других показателях. И, и с, с другой стороны, мы видим, что Украина, к сожалению, действительно пока далека от современных тенденций. Мы считаем, что мероприятия подобного рода крайне полезны нашему региону. Ну и рада, что среди наших там, запланированных десяти деловых мероприятий в год одно из них, можно сказать, жемчужиной станет именно бизнес-форум для женщин. Спрашивайте. Да, сразу же скажите, пожалуйста, какого числа? Сколько, сколько дней займет этот форум? Вот организационный вопрос. Так, так как предупредили, что на все вопросы будем отвечать я и Мария, я сразу бодренько, бодренько возьму ее микрофон, да? Да. А, мероприятие запланировано к проведению да? а, а, запланировано проведение 17-18 сентября на территории нашего города в отеле, где, я же сказала, вот есть главное конкурентное преимущество, много, много площадок где можно походить, да, 17-18 сентября. Да. Мы просто держим немножко интригу, пока мы сделаем э, хорошую анкету и будем ее рассылать по целевой аудитории. Какие возрастные ограничения? Никаких. А Главная э, аудитория, характеристики аудитории, на которой ориентирован этот форум, это женщины-предпринимательницы с опытом предпринимательской деятельности от 0 до 3 лет. Да, да, да. От 0 до трех лет. То есть мы хотим научить и помочь стартануть. Стартануть активно, качественно, результативно. Какие основные дисциплины будут изучаться? Как мы уже сказали, ключевой месседж форума – это стратегия возможностей. Будет много знаний с точки зрения заполучения контактов с Евросоюзом как открыть бизнес там, как его правильно организовать, как вывести его на международные рельсы. Будет много дан много знаний по международному маркетингу. Обязательно будут навыки стартапа. Будут соверш... будет много знаний по грантовой и донорской помощи. Особенность нашего города в том, что это город, который очень недоверчивый. И, соответственно, рассказывать об успехе ну, вот вашей площадки, об успехе нашей площадки нужно на реальных людях. То есть люди увидели, посмотрели, сделали. Соответственно, мы здесь заручаемся мощной дипломатической поддержкой, потому что ну, ну, вот такой у нас город, скептический. Да. Поэтому надо показывать, что это все работает, все это существует. Например, это как расписание дня занятий? В целом мы запланировали, что после пленарной сессии, где мы даем старт, это где-то ну, займет часа полтора, дальше идут серии тренингов каждый. Ну, ну, сколько, это, не, это не тренинги вот в полномасштабном размере 8 часов, это мастер классы которые будут длиться минимум 2 часа. Таких мастер-классов будет 10 за два дня. Скажите, знаменитых, Но Билл Гейтс навряд ли нас счастливит. Да. но э, мы сейчас заручились сегодня буквально утром поддержкой почетного консульства Германии, и э, сотрудники э, компании АЛФ берут на себя модуль по э, развитию бизнеса за рубежом, потому что они хорошо умеют открывать данное направление, они стараются в этом деле помогать. По тайм-менеджменту в наших планах стоит Богуждан, зависит от ее о, нагрузки рабочей. Ну и все-таки давайте ну, поддержим мы поддержим интригу. А? Скажите, пожалуйста, о тех мужчинам, которые не попали в пост, отношения успешные, можно ли поставить поставку? Можно. Там такой замечательный зал, как раз, когда все закончится, можно вечером. Да. И плюс еще у нас есть такая вот замеч... традиция, все занятия, которые проходят, полностью закатываются на видео, полностью. И кладутся в открытый доступ на платформу. Платформа называется Украинки Бисс. То есть все знания и навыки там будут в полном формате. И это условия проведения всех форумов. Это же пятый форум уже. То есть это такой вот масштабный проект. Харькове впервые, да. До этого форумы женской предпринимательской активности были в городе Днепропетровск, были в городе Киев, Львов и осенний в прошлом году в ноябре был в Одессе. Скажите да, да, да. сейчас, сейчас. А кто будет вообще отбирать? Ну, отбирать? Понимаем, что люди будут анкеты, посылки, да. Анкеты. Да, проектная группа. Пока вот два участника проектной группы торжественно торчат перед вами, но она немножко расширится, потому что мы хотим вот здесь полного гендерного равенства. То есть в нашей проектной группе еще двое мужчин. А руководитель нашего благотворительного фонда «Харьков с тобой» Андрей Шейнин, вы его прекрасно знаете, да, и руководитель агентства, в котором работает Мария, Кирилл Нагорный. То есть я к тому, что гендерное равенство мы блюдем строго. Вот, вот об Форум этом женский. же. Да. Форум женский, но. А как мужчина будет отбирать? Ну, ну, я же не договорила, у кого главное Фотографии право. Будут а да, да, людям, да, да, Конечно, будут. Фотографий как раз не будет. Дело в том, что право принятия решения есть вот у двух человек, которые вот радостны перед вами. А, на, а наш директорат это совещательные голоса. Да, все по-честному. Да. Да. А Мак, не хотите ли вы поделиться собственным опытом, насколько вам интересно и полезно было в Днепропетровске? На пару, да. А вы из, из зала поделитесь информацией или камерой? Вы пока вы будете на Скажите, а, а вдруг она не ответит, она же предупредит. Мне страшно, не ответите, если вы ответите. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы озвучиваете цифры и проценты бизнеса женский и мужской, руководящие должности мужчин, руководящие должности женщин. И в вашей статистике понятно, что мужчины занимают доминирующие полосы, а женщины. Скажите, а какие бы цифры... Устроили бы посольство США. Как было бы правильно, чтобы... Скандинавский. 40. А, в целом... А, да. вы говорите? Во-первых, тут не идет вопрос о том, чтобы устроило посольство США. Грант выиграл конкурс. То есть Грант прошел отбор, прошел через все комиссии. Это было абсолютно честное соревнование. И очень долго. И очень долго, да. И тут не ставятся приоритеты посольства. Вы правильно отметили, что мужчины доминируют. И я привела статистику, которая выдавалась ООН и другими международными организациями. Это глобальная проблема на самом деле. Просто где-то картина лучше, где-то картина хуже. И я думаю, что это бы устроило всех, если бы мы все стремились к чему-то, то что лучше для всех. 50 на 50. Дай, Дай Бог, чтобы дошли этого. До... 50 на 50 устроила бы всех. Это просто честно. Но этому нужно идти натуральным путем. И для, именно для этого, для мотивации, для поддержки, для того, чтобы у женщин была платформа, вот украинский бизнес, который Наталья упомянула, это платформа, на которой общаются девушки, женщины, которые прошли уже этот форум четыре предыдущих. И также это свободная платформа, то есть там могут регистрироваться и принимать участие те, кто не прошли тренинг. Э, вся информация выкладывается в бесплатный доступ, то есть это вот такая идея. Mm -hmm. Спасибо. Угу. Давайте. Наши две. Этот вот туда маки телефон или Да, да. Да, Иди, не не не не вот так, да. К нашей платформе широкой присоединились две наши участники форума, который был в Днепропетровске, Наталья Нечапуренко и Макка Каражанова. Вы точно также можете задавать себе вопросы, зачем это им было нужно и чего они этого получили или не получили. Мы девушек не готовили, у нас полный экспромт. Можно я первая? Да. Ну, Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо, потому что я на нём познакомилась с Натальей Нечапуренко. Вот так, да, да, вот именно с Натальей Нечепуренко. Мы э, ехали туда на машине, обратно возвращались, и за это время, вот за время нахождения в Днепропетровске на форуме, э, в поездке в машине, мы договорились э, сотрудничать. А понимаете, вот иногда у женщин проблемы. Они не могут вести э, одинаково, ну как бы 50 на 50 правильно вести ну, запланированные какие-то бизнес-идеи внедрить. Почему? Потому что как-то или на себя тянешь идеала да, полностью, или остаешься во втором, во втором ряду. Да? Здесь у нас с Натальей получилось, и мы провели с ней несколько очень крупных мероприятий в городе, которые получили, э, скажем, такое э, красивое внутреннее, эмоциональное и очень э, значимые для города. Первые это у нас был... «Венок мира». Я возглавляю национальные меньшинства города Харькова и Харьковской области, являюсь сопредседателем. Поэтому я со своей стороны вот подготовила национальные меньшинства. Наталья подала идею вместе с ней. Также у нас была клумба Ермилова. Это на сегодня это самая красивая клумба. И вот таких мероприятий мы провели с ней ну, вот, три или четыре, да, где-то уже. Да, за, за год мы уже сколько с ней провели. И э, я считаю, что именно вот такие форумы, они дают возможность найти своего партнера и реализовать себя партнера в виде женщины. Ну, те проекты, которые у нас в МАК, они больше благотворительные и социальные, да. но, мн но м -м -м -м -м, мне кажется, что форум, он помогает в а, а, которые видят все-таки в итоге прибыль определенную. Но э, мы даже не понимаем, где кроется наша прибыль, в каких контактах, в какой, в какой встрече э, с каким человеком. Поэтому если человек открыт э, к сотрудничеству, если у него есть много идей, ну, и всегда не хватает какой-то составляющей, э, знаете, как пазме, не хватает какой-то... Как элемента. И вот когда собираются женщины, там происходит какая-то такой энергетический взрыв, который расставляет все по своим местам, и ты понимаешь, что вот, наконец-то я встречаю того человека, куда это выйдет? Я понимаю, что иногда мужчины они не понимают женщин, потому что все, что мы придумываем, это кажется нереальным, это кажется невыполнимым, потому что у нас фантазия зашкаливает. А мы когда собираемся все вместе? или когда мы слушаем, например, советы юристов, советы маркетологов, советы тренеров по психологической то и тогда у нас как складывается, мы понимаем, что вот чего-то мне не хватает, и я нашла, э, законспектировала то, э, чего мне не хватает, какие-то экономические знания. И ты понимаешь, что если человек тебе читает это, этот тренинг, этот мастер-класс, то ты э, какие-то первоначальные там знания получаешь, и ты уже понимаешь, кому ты можешь обратиться. Поэтому, мне кажется, ну, если мы ехали в Геброметровск, да, тратили время, дорога туда-обратно, то мы уже приезжаем мы понимаем, что мы этом комфортно должны взять все, что э, после которого у нас э, наш бизнес должен очень активно развиваться. Поэтому я думаю, что э, прекрасно, что 50 харьковских женщин на соседнюю улицу придут и э, получат эти зарплаты. Это вам покажется, что на соседнюю? Да. Да. Да. Но, э, я имею в виду, что есть люди, которые готовы на такие тренинги ехать да. и э, вообще с, с, и с другой стороны Украины за знание. А есть люди, которые сидят и ждут, когда же им на голову упадет благополучие. У нас сейчас действительно, как вы сказали, такое время, которое, в котором очень сложно все потерять, но и, ну, знаете, что, что Бог не дает, то лучше. лучшему. Если ты потерял, наверное, ты чего-то не доработал, и, может быть, открылась торпель, в которую ты войдешь, и которая ну, будет тем может быть, бизнесом, которым ты захочешь заниматься, и, и в это время оно принесет тебе какие-то э, какие дивиденды. -дивиденд -дивиденд -да. Да, ну, ну, если это бизнес, то это, это финансы, это деньги. И э, мне кажется, что очень много сейчас будет работы и для преподавателей, и для психологов, и для людей, которые будут помогать... Э, нам объединить нашу страну, подружить нас всех, потому что сейчас вот такие вот миграции по стране, очень много людей, которые к нам приедут, и мы должны ну, с открытой душой их встретить и помочь им действительно каким-то образом найти ту работу в совсем в другом городе, в другом обществе, но найти ту работу, которая тебе поможет пережить такой период. о предпринимательстве, как о владелец бизнеса. Нет, мы говорим о предпринимательстве. О форуме мы говорим да? в основном о том, как создать собственное дело. Но будучи людьми трезвомыслящими, а то, кроме этого с 20-летним опытом работы директором рекрутингового агентства, мы же понимаем, что к собственному бизнесу люди не все готовы. И где-то проконсультировать цивилизованно, что если мы видим человек, ну явно ну, это не его, это нормально. Потому что, ну мы-то знаем статистически что не все готовы к предпринимательству, и они как раз значительно лучше и цивилизованные и результативнее, и самое главное, работать в нами. И об этом тоже мы говорим, о выборе карьерного пути. Хотя изначально Изначальное условие, что люди сколько там работы предпринимательства от нуля до трех. То есть мы подсказываем, а вдруг не так. Да, могу ли я Может? уточнить? Уточнить все-таки. Вы за эти два дня вы будете глобально, да, будете давать мотивацию начать мотивацию э, делать, что-то делать вообще, как женщине, и в принципе будете учить, допустим, у вас будет раздел управления металлургическим комбинатором. Ну, Хайков, управление вот, металлургическим комбинатором, это не совсем то, что, от чего мы там торчим, поэтому на разе получится. Что мы дадим? Мы дадим набор знаний. Мы дадим набор знаний для каждой аудитории. То есть, если люди интересуют открытие стартап бизнеса в области IT-технологии, мы знаем, что Хайков – это мы пригласили преподавателей из этой области, люди, которые расскажут как это правильно. Если ребята хотят да, хотят открыть бизнес, посвященный handmade, будут мастер-классы, посвященные handmade, и как на этом можно зарабатывать. Потому что ну, это же не секрет, что Харьков сейчас логнулся с колоссальным челленджем, с вызовом. В город пришло самое большое количество переселенцев. Я буквально на прошлой неделе разговаривала с адеситой, с властью. Они говорят, ой, у нас тяжело, у нас сложно, у нас 30 тысяч переселенцев". Я так мыкнула, ну, ребят, <свы> вы о чем? <свы> да. Поэтому э, цель вообще форума э, толкнуть к открытию и к работе, чтобы ни в коем случае не было социального ждивенчества. Потому что мы все понимаем прекрасно, что мы будем жить этим долго, это будет э, да. по-разному, и дать возможности, то есть стратегия возможности основной месседж. То есть да. по сферам деятельности it технологии Это примерный вариант. То есть мы выбираем сейчас с нашими, с моей коллегой, те отрасли бизнеса Харьковского, которые являются максимально то, что мы называем точками роста. Мы однозначно видим, что Харьков город образовательный. Харьков это город it возможностей IT-стратегии. Харьков это город малого и среднего бизнеса у нас, но крупные предприятия, навряд ли человек, сколько там работает много лет, станет сразу генеральным директором. То есть мы выбираем те вещи, которые реальны, реалистичны, малый и средний бизнес. Образовательная система. Дошкольные учреждения, Дошкольные сад. учреждения, курсы, садики, дуальное обучение, все, что связано с быстрым добором тех знаний, которые не хватает. То есть все то, что является сейчас нострие. Потому что, оно, вы услышали, что в сфере журналистики тоже разные зарплаты, она как таковая существует, и это не тайная, не тайная и вы берете это спину. Сейчас мы проводим маркетингевоследование, а? и одновременно мы сделаем конкурс тренеров. вы опрашиваете людей, что, что им Там предложены определенные отрасли, и люди ставят а, галочку, что их больше всего интересует, в какой области. Потому что а, особенность этого форума, что форум адаптирован и типа под запрос. То есть у него нет вот такой вот модели, что вот если вот так будет вот, Микропетровский, вот так в Одессе, вот так и должно быть Здесь вот огромная благодарность по службе очень свободно, ну, свободно, право права решения решение. И, совершай Второй. А... Так? Что я видела? Что а будете ли вы это дело освещать, мирости просим, приходите, да? Я хотела спросить, а где найти где анкету, как зарегистрироваться то есть процедурно. А как мы приняли решение? Сегодня и завтра проектная группа в лице вот вышеуказанной и еще двух вот, которые вышеуказаны, дорабатывает формат проекта, дорабатывает формат анкеты, анкета, сайт украинский, я проговорила Украинки там будет размещена анкета, она будет в открытом доступе, в активной ротации. У нас в будет период, до какого времени мы принимаем анкеты, дальше конкурсный отбор. И самое главное, такой же конкурсный отбор будет и для тренеров. То есть мы хотим для наших гостей выбрать лучшие проекты, лучшие знания, лучшие навыки. Потому что... Вы? Абсолютно. А как? А чего, скажите, пожалуйста, вы после этих, назовем так, позитертиринговых. А, вот, постер -тренеров, постер -тренеров, да. Да. Какой планируете процент, что женщины начнут делать? Ну, смотрите, вот я могу привести пример вот уникального проекта, который я прямо сейчас. Это проект «Новый велик, «Новый отсчет». Вы наверняка о нем снимали, а, она же снимали, показывали. Здесь у нас получилась очень интересная ситуация. К нам на занятия одновременно на сели 100 человек, и из них уже почти 84 написали бизнес-план. Написали бизнес-план. Да, понятно, мы их там плотно курируем, но все-таки это много, это 52 часа занятий. А здесь, все-таки, мы давайте будем смотреть честно только два рабочих дня и рассчитывать о том, что будет 90 процентов 84, но ну, неправильно. Но, в целом, мы планируем такую технологию отбора, чтобы не меньше 40 процентов женщин, которые пришли к нам, начали свой собственный бизнес. Вот мы вот такую закладываем цифру, ну, треско закладываем. <зыв> — Прослушав эти курсы за два дня, куда вы рекомендуете дальше Сразу начинать или что-то еще послушать? <зыв> — Это... да. Надо смотреть на людей. Потому что вот так вот за Ну, в общем, мы говорим, в общем. Да, конечно, да, конечно. Да, да, дать совет на 100 человек — это такое дело, ну, неблагодарное. Но мы в целом ищем тех людей, которые замотивированы сейчас. Здесь и сейчас, чтобы было быстро, чтобы было результативно. И самое главное, основная вот, модель — это объединяйтесь, общайтесь, работайте вместе. Вот то, о чем говорила Мака. Потому что ну, человек на самом деле, и один в полевой город оказал, это доказал, доказал хорошо. Но лучше, когда наши девушки будут объединяться, и вот в контексте этого, спасибо, вы мне на мысль, будет продолжение. Продолжение форума будет посвящено в области, области IT-технологий, это будет уже в октябре. То есть, да, они будут отдельно заниматься, учить, быстро зарабатывать деньги, в эти технологии, там язык уже будет английский. Кстати, хорошая будет идея, хороший мотив выучить язык. Замечательный. И одновременно партнерская площадка Украинки в Можно качественно коммуницировать по нужным темам. Маг, хотите что-то добавить? Приглашаем всех? Конечно приглашаем, да. да. Всех, кто женского пола, приглашаем вас, пожалуйста. Нет, но мужского пола мы приглашаем. Не надо теперь а? сейчас. Читать на моем <свист> <полосу. свист> снимать на сновиде. <сцену. свист> Уже поздно. <Всего свист>